«Я замуж вышла в 18 лет. Супругом моим стал одноклассник. Мы дружили с детства. Через полгода я узнала, что беременна. У нас были тяжелые времена, в финансовом плане, но об аборте речь не шла. Спустя 8 месяцев на свет появилась девочка, которой муж дал ангельское имя. Она действительно была похожа на маленького ангелочка. Светлые волосы и голубые глаза». По характеру дочь была спокойным ребенком, и я благодарила Бога за такой подарок. Мужу пришлось бросить учебу и устроиться на работу. Я тем временем взяла академический отпуск и сидела с малышкой до двух лет. Тогда уже я параллельно занималась дочкой и училась. Все стало налаживаться, но тут мы узнали, что я снова беременна. После семейного собрания супруг сказал, что мы оставим этого ребенка. Пришлось поднапрячься еще сильнее. Любимый целыми сутками пропадал на двух-трех работах. Дома я его почти не видела. Жили мы тогда в квартире, которую ему выделили от завода. Но денег все так же не хватало, ведь в скором времени на свет появился второй ребенок. Я перешла на заочное образование и с трудом получила диплом. Трудно было одновременно нянчиться с двумя детьми, вести домашние дела и грызть гранит науки. Но даже несмотря на это мы справились. Когда дочь пошла в школу, а сын ходил уже в садик, я наконец-то смогла устроиться на работу по специальности и помогать мужу. Наше материальное положение стабилизировалось, тем более мы уже являлись законными владельцами квартиры. Дела пошли вверх, и мы каждое лето могли себе позволить путевку на море. Когда мне стукнуло 30 лет, судьба нам преподнесла еще один подарок третью беременность. Как мы совсем справились тогда, до сих пор не понимаю. Я снова засела дома за пастерушками и кормежками. Многодетная семья это не один ребенок и муж. Супруг изо всех сил пытался обеспечить нас, поэтому работал днем и ночью. Если в сутки у него уходило на сон 5 часов, это была сказка. Дети понемногу начали взрослеть. Младшая дочь пошла в первый класс, когда старшая училась в выпускном классе. Денег не хватало катастрофически, но мы с мужем как-то выкручивались. То занимали деньги у знакомых, то брали кредит, то находили подработки. Мы каждую минуту думали о детях и об их будущем, хотели, чтобы у них была перспектива хорошего образования и работы. Уже на третьем курсе института старшая дочь заявила, что выходит замуж. «Я с мужем чуть не посидели, но деваться было некуда. Ее избранником оказался неплохой парень из приличной семьи, поэтому мы благословили дочь на брак. Конечно же пришлось серьезно потратиться на свадьбу и все прочее. В дальнейшем помогли дочери и зятю с покупкой квартиры. Ведь мы, как никто другие, понимали, что без личного жилья нормальной семейной жизни у детей не получится. Тем временем подрос и сынок. Он прекрасно видел, как я и папа помогаем сестре. Поэтому по окончании школы потребовал, чтобы ему тоже купили личную квартиру. Деваться было некуда, ведь в нашей семье у всех детей равные права. И если кому-то что-то покупается, значит то же самое надо подарить и другому ребенку. Супруг оформил на себя очередной кредит и купил однокомнатное жилье среднему ребенку. Младшая дочь не стала просить у нас квартиру, она просто захотела полететь учиться за границу. Как трудно не далось мне это решение, но я согласилась на учебу дочери. В том, что я и муж стоим на пороге старости, мы поняли только тогда, когда он слег с инфарктом. Мне пришлось уйти с работы за полгода до выхода на пенсию. Первое время вообще не отходила от кровати любимого. И кормила его, и мыла, и выводила на улицу прогуляться. Через месяц ему стало лучше, и я немного вздохнула. Самое обидное то, что за все время болезни отца, ни один наш ребенок не приехал его проведать. Старшая дочь только пару раз позвонила и пожаловалась, что ничего не успевает. Дом, работа, муж. Сколько бы я ни звонила сыну, он вообще не поднимал трубку. По сей день не перезвонил, хотя одна моя знакомая недавно рассказывала мне, что видела его в супермаркете с какой-то подругой. Они шли и смеялись на весь магазин с бутылкой алкоголя и ананасами. А младшая дочка просто не смогла бросить учебу, чтобы прилететь и проведать своих родителей. Вот так вот на старости лет получилось, что имея троих детей мы остались одинокими и никому из них не нужными. Как работали и помогали им финансово, так они с нами и общались. А теперь, когда нам нужна хоть какая-то поддержка, дети испарились, живем и надеемся только друг на друга, больше у нас никого нет.